Внимание! Важное сообщение. Пожалуйста, оставайтесь дома. Повторяю. Пожалуйста, оставайтесь дома. Есть кто? Не заводится. Сходите за помощью. Это не опасно. В доме кто-то был. Нет, Найдите никого. Убежища. Ты уверена? Скоро они будут среди нас. Некоторые думают, что приближается смерть. Началось. Уже сегодня. Это уже слишком. Нас всех будут судить по делам нашим. Ты должна решить ночью этой стороне. Прием! Прием! Тревога! Замечено второе явление! На южном берегу реки Лоплата. Они здесь! Вы должны уйти. Это не ваш дом. И ваш тоже. <связывая> У нас нет права на ошибку. Зверь может услышать. Весь мир так долго этого ждал. Возрадуйтесь! Конец света.